Начните читать прямо сейчас, нажав на класс Code и введите код из письма. Вы на главной странице. Здесь представлено очень много книг. Вот, например, выберем Animal Rescue Friends. Коллекция Animal Rescue Friends. Нажмем на книгу. Давайте ее листать и слушать. Если нужно значение слова, нажмите на него. Оно озвучено. Например, слово «чек». А теперь вернемся... На главное. Здесь представлены не только книги, но и уровень этих книг. Соответственно, вы можете выбрать легкие или сложные книги, в зависимости от того, что вы хотите. Дальше. В вашем аккаунте представлены ваши книги, ваш прогресс и бейджи. Все необходимое для вас. Читайте с удовольствием.